Приветствую вас на канале As Play. Мы продолжаем играть. Кто? Тхевайт. Тхевит. И в Evil White. Ни хрен, пойми, как кому там. Английский не знаю, поэтому. Так, сначала управление. Вот так. Управление сделали. загрузить игру. Так когтях чудовищ Конечно. Да, у меня консультация на запись, записи, записи. <смех> начал записывать и так получилось, что тут опять темный экран записался. Но это это же все мелочи. И получается так, что я прошел и игру. Я сейчас опять буду проходить. Так, минутку. А, лечебница. Да, несколько лет назад Лесли здесь лечился. Он пришел сюда, думая, что здесь будет в безопасности. Вы знаете, где мы? Впереди лечебница, которой заведует мой брат. Он нас впустит. Вы не ответили на вопрос. Если честно, я не знаю. Может быть, я схожу с ума, а вы просто галлюцинация. Но я еще не дошел до того состояния, когда смогу бросить своего пациента. И вы, как служитель закона, должны мне помочь. У а, надеюсь, у брат не такой придурок. Едал. Должен. Не меня. Пошел ты жопу. Там Я знаю, что, где, что двигалось. Так, собираем. У нее, кстати, был топор в голове. Тут я не знаю, был нет. Сейчас не видел. Так, бомба. Обезвредили. Берем все. Кстати, так, этом я знаю. Делаем вот это вот так. Все порядочек. Так, Все. Ладушки, так, у нас какое заряжено? Нам надо, нет, нам надо, нет. Вот, вот этот. Вот. Так, господи, я это нажимаю. Все, взяли. Вот. Нет, вот он стреляжит фрагмент это какой кстати вот он использовать так это что у нас сделать будет огонь и так а информация снаряд для арбалета огонь ослепляет врагов ярко вспышка ослеп... ага не очень все понятненько так. где ты тут у нас ничего такого нету надейства что сейчас собирать особо будем заниматься давай выпрыгивай быстрее что ты оршь Так. так тут у нас никого нету так что не бойтесь у нас в другом прикол будет мы должны найти моего а -а -а. пациента лесли да я заткнись ты должен. должен ищи я тебе ничего не должен Блин, вот только прошел, вот, только что прошел, вот буквально, ну, видишь, да, буквально Так. Тут вот два пути. заткнись вот один из них здесь произошло мой нам да, вот сюда надо потихонечку где ты вот он он И все так что мы с него поимеем что-нибудь все можем включать так для дробовика нам еще рада сейчас мы не спустимся и там уже так тут у нас ничего нет Это вспышка надо подождите идти нет Подожди, yes. вот так Вперед. Вот сундучок Тихо, тихо. На, успокойтесь. А. Сначала сюда заглянем. Добрый доктор уже здесь. Доктор уже здесь. А он там, господи. Чешется ведь. Вот, да. Что мне сейчас надо будет? Мне надо будет сейчас э, переделать вот так вот. Тихо, тихо. А -а, И вот так. Тихо, тихо. А -а, успокойтесь. Нет, док, не надо. Валерио, это я. Добрый доктор уже здесь. Это мой брат Валерио. Он раньше лечил Лесли. Да. Снимаем. А сейчас надо его отхреначить. Нажим, все. <смех> Эй, что вы делаете? Сейчас посмотрите, повернется. А так. Да. Смотрите, как бошку расчесал. Ба! На. Воспоминания, они были шей боли, календарь с тобой перевернули, тогда еще правил. В общем, Игорь Тальков это, по-моему, по-моему, это он поет. Смотрите, кешится, как кешится только какие надо иметь опыты, чтобы расчесать себе попробуйте у вас ни хрена не чешется, получится чешется как чешется чешется как так. как он мог сделать это с Валерию? Так, нам надо вот сюда смотрим Вероятно. и видим не мог подожди давай краткое видео забирает ключ Страшно. Так тут больше ничего мы не можем взять. Все, вот Теперь ты понял, что твой брат копыт дал? Ой. Ладно. Что же с тобой делать? Так наверху мы были. Наружу. Да, Да. Да. Пойдите, пойдите. Пойдите. Гросайте меня. Беги. Так. Не знаю, куда ты убежала, или... Первый раз я не сообразил, так сразу сделать, да и не смог бы, не знал, потому что, потому тебя бросили в вагоне, ты там сгорела. На, свинью. О, здесь я не был, кстати. Надо идти. Подожди ты. Ладно. Пойдем. Так, читаем. Дневник Себастьяна Кассоноса. Неважно. Майору сегодня чуть не убили так в нее выстрелили подозреваемый за которой мы гнались к счастью рядом был я с ней все будет хорошо но когда я видел как она истекает кровью когда я думал что так и не успею рассказать о своих чувствах это было невыносимо кажется она относится ко мне так же как и я к ней нас точно что-то связывает это против служебной инструкции но я должен признаться и в своих чувствах надеюсь мне не придется об этом жалеть потому что надеюсь. Так. Заходим. Смотрим краткое видео. Это все у нас идет по сюжету. Но я вот даже не знаю, вот эту карту составляю или как. Так. Сейчас я открою какую-нибудь другую ячейку. А вот эту открою. Ни разницы нет никакой. Опа. В прошлый раз с этой стороны открыл. мне меня стрел, стрела выпала для арбалета. Так, теперь мы прокачаемся. Мне надо дробовик прокачать. Ой, нас надо прокачать. Магазин надо прокачать. Давай, пошустрее, пожалуйста. Пошустрее, будь так, любезен. Так. Оружие. Дробовик, так. Множитель урон, конечно. Емкость магазина критическое попадание так емкость магазина так множитель урона давай-ка еще разок так нет емкость магазина наверное нет нифига арбалет у нас остается время взведения дальность что-то на этот раз больше что-то покачал время взведения вообще в расчет не беру. Так можете урон нормально. Ух, тысяч надо. Скорострельность нет, время перезарядки, емкость магазина. Вот емкость магазина мне конечно, да, опять. А вот емкость магазина я на 6 прокачивал тут. Сейчас так. Ладно. Надеюсь, это будет у меня не критично. Да и как это может быть критично? пойдем лучше небольшой ролик посмотрим это тоже будет по сюжету так как она идет немножко психологически все-таки ужастик этого без этого никуда не туда и не сюда Ой -ой -ой -ой -ой. Нет, нет, не туда нет слышите О, сейчас к этому телу пойдем нет, нет. Сначала не до нее нет. Столько новых пациентов, и никто не выписывается. Да. Вот сюда заходим. Отпустите меня! Отпустите меня! Взад можно не смотреть, потому что там дверь исчезла. Хорошо! Хорошо! Хорошо! Хорошо! Хорошо! Хорошо! Хорошо! Хорошо! Хорошо! Хорошо! Хорошо, хорошо. Вот он этот пациент. Этот дебилушка. У вас скверный вид. Берегите себя. Ничего. Кстати, надо сохранить. Видите, у меня тут. Вот в когтях чудовищ сюда перепишу. Ладно. Так. Давай. Так, подожди, ждите. Все. Можно держить. Держи. Нет. не мог. У меня тут топорик оставался. Подобрал? Раз не да. Запользу. Спасите! Да что такое с этим парнем? его догнать то у вас ничего не будет так давай открывай перевал От все к лицу кстати вот так Такой противный, кстати, будет такой немножко, немного сюжетец. Он пошел туда. Так. Сначала сюда возьмем патроны. Дробовика. Патроны дробовика. <coughs> так. Спички. Гарпун, гарпун. Нет. Гарпун у меня... Кстати, по поводу гарпуна. Нет. Вот это. Надо будет как-то спрятаться. Эта тварь меня чуть не убила прошлый раз. Так. Так, так, что тут у нас? Фотографии. Вот он, эта скотина спасите, здесь. Лес, спасите, и... спасите, спасите, спасите. Слава Богу. А, Это я, доктор Хименес. А, Успокойся. Он невидимый падлок. А, Подождите. Кажется, кто-то идет. Вот он. Здесь что-то есть. Вот так. Так. Уже все? Как вы там? Собрал. Подожди. Как вы там? Нет, эти патроны, я. Здесь Опа. смертельно опасно. Неужели тут нет безопасных мест? Я думаю, похоже на то. Так, милопко. Не могу выбраться! Не могу выбраться! Нам нужно идти сюда! Не могу убежать! Не могу убежать! Или, были. Или патроны для дробовика? Нет. Вот эта невидимая тварь, кстати, меня чуть не убила тогда. Так, ладно. Не помню. А, да. Лестницы нет. Лестница исчезла. Похоже, мы сходим с ума одновременно. Нет. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума! Сходим с ума! Сходим с ума! Нет, что там, колдует! О боже! А вот нет. они, кстати, доктор знает вот этого Хермана. Рувик. А он смертельно опасен. Это ты. Я на лестнице пройти не мог Лес, долго да пока. Кто нет. ты такой? Нет. Случайно не, не получилось. Так, тут у меня все взято. Не что сюда. за? Идти надо наоборот. Доктор. Лесли. Блять. Давай быстрее. Опа. что страшного. Контрольная точка. Что здесь происходит? Так. Здесь так маленько вот, как бы сказать, рень происходит. Сначала убил воду. Отсюда. Это мне пригодится так это мне тоже пригодится но потом поджечь правильно подожгу потом все потом ох ты кстати да вот сюда потом залезть как-нибудь все пока что Взял. Все. Ой. А я даже здесь не был. А, так я никуда не продвинулся. То-то я... Буду. Все понятно. Все ясненько, все понятненько. Ой. Так, я так думаю, что правильно вот отсюда надо действовать. Давай. Давай, потому что на этих не действуют придурков. Тихо ты! Давай, я не знаю, сгорите вы там или не сгорите Пока неплохо иду. все всех всех убил блин какой лезть вниз давай собирают уже вот так много я с вас взял давай давай неплохо неплохой товар так ты мне что дашь толстый понятненько так. Я вот здесь масло еще поджигал. Вот.. Э, еще целая граната была. Ха -ха. Так, ладно. Для начала сюда. Сейчас там е пидать-то нет, зачем? Тоже какая-то ложка так и не знаю дело сработало конечно вот это я знаю что взрывается так же как и вы знаете что она взрывается вот дальше чуть полегче будет не знаете что легко конечно Так, тут у нас просто идем вперед в дверь мы зайти не можем она вот справа а сейчас бежим черт нужно бежать вот эта тварь многорука и многоного, я даже не знаю как. Сейчас, сейчас... сейчас. Минутку. Ай-яй-яй. Слазим, вниз. Да нет, нет, нет. <смех> так, вот здесь вот одну ловушку я успел разблокировать, кстати. Хотя... Чего тебе надо? Вот это я не успею уже разблокировать. Едем. В этом теле ничего нет, я его сжигал уже. Ну и это еще не все. Так. Вот самое, что я напугался, это вот сейчас, это вот этот эпизод я напугался. Давай, беги. Беги, скорость, беги, вот Я думал, не трогай. Вперед. Вперед. черт могло быть и хуже. И вот здесь вот, ребята, я долго парился. Пока совершенно случайно не прошел Так. Опа. Значит, в прошлый раз у меня патронов, ты же больше было. Так. Ой. Ну да, действительно больше патронов было. И Ничего. вот его нельзя трогать его бесполезно стрелять ждем вот поднимается потихоньку смотрите низ, спеша И вот что я думал? Я думал, он сам упадет. Мы останемся, и хрен знает, как спускаться. Оказывается, это мы свалились. Мы не просто упали, упали, а упали прямо из стороны до доплода. В общем, вот так вот как-то. Так, первый раз, когда я что-то проходил, у меня ушел час. Сейчас сколько 20, 20 минут, что ли, ушло? Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!